И это всегда волнительный момент, независимо от дистанции соревнования. Получаем номера на груд. Вот-вот <связывая> сейчас, вот, вот вот справка. <связывая> вот номера, карты, мешки, пакеты. Фу. Билет счастливый блюдо. Сейчас мне дадут что-то еще полезное. А, футболку. Футболку, да. Короче, я уже получила очередь за вами. Давайте быстрее.